Оправки тип 1900 предназначены для установки сверлильных патронов и прочей оснастки в станков. Эти оправки с одной стороны имеют конус Морзе от 0 до 6 с резьбовым отверстием по оси по типу и по ГОСТу и ДИН, а с другой стороны укороченный инструментальный конус Морзе от 10 до 24 по ГОСТу и ДИН. Также эти оправки могут изготавливаться с укороченными инструментальными конусами якобса от 0 до 6. Оснастка надевается на оправку, после чего вся конструкция в сборе устанавливается в шпиндель станка. Применение этих оправок повышает универсальность станков и имеющейся оснастки.